всем приветики и именно сейчас в эту секунду я назову имя этого счастливчика для этого нужно было вчера под анекдотом оставить самый прикольный и классный комментарий количество комментариев не ограничено победитель есть победитель будет один И от меня лично именно сейчас именно сегодня он получит 500 рублей и это барабанная дробь да -да -да! Майкл Ашатик, Извините, если ударение поставила не туда. Майкл, я тебя поздравляю с этой победой. Не стесняйся. Пиши мне в Инстаграм. Мы с тобой все обсудим. Как и что лучше тебе перевести денежку. Еще раз я тебя поздравляю. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Приходят новые русские в салон татуировок и говорит, «Эй, чуваки, набейте мне тату прямо на моем болте в виде 100 баксов. Я вам тысячу баксов забошляю". Они так переглянулись и говорят, «Слушай, а зачем тебе это? Ну как зачем? Люблю я с бабками играться. Во-вторых, люблю смотреть, как бабки растут. А в-третьих, Подойдет ко мне моя жена, скажет, дай бабок, а я ей скажу, на, бери!